Сябры мы начинаем. Литерально учора 18 снежня, сусветная супольність означала международный день мигранта. И у вас что это есть с основной нагодою, чему мы сегодня все тут и собрались. Когда утикорщики покидают свои краины про военные конфликты, то мигранты шукают попросту лепшего жития. Кем скажут эти натурально? Так само твое питание, о котором мы сегодня будем разбираться. Меня зовут Валерина Кустова, я письменник. Махчима, вы ведаете такую программу «Приват» и глядели. Мне во все, что связано с людьми. Поэтому вот. я с приемностью погодилась я сегодня модеровать нашу э, дискуссию, нашу вытарку, нашу размову. Э, представлю наших удельников сегодняшней нашей дискуссии. Это Андрей Елисеев, основатель и исследователь аналитического центра ИСТ. Это Виктория Климова, специалист по миграционной деятельности международной организации по миграции, и Валтис Фугач. Это соззасновавший правопорядковые инициативы Хьюман Константа и тренер по правам человека. Кольке слово на початку нашей сустрес. варта дать у вас, накажет, самим организаторам и от инициативы Хьюман Константа, от организации, слово Яне Гончаровой. пожалуйста. Да, добрый вечер, спасибо всем, что пришли к нам. Как уже сказала Валерина, наша дискуссия посвящена вчерашнему, вчерашней дате, вчера был день мигранта. И мы здесь собрали, собрали тех людей, которые занимаются этими вопросами профессионально. Что мы считаем, что очень важно говорить про эту тему и поднимать...